программирование не приносит дохода. Недостатки работы программистам один не верьте крутым, который разводит вас как лохов. Сегодня мы поговорим о том, почему все вокруг говорят, что программирование приносит хороший доход. Сразу скажу, это неправда. Реальная зарплата программиста, по моим оценкам, примерно от 80 до 120 тысяч рублей. Сейчас, в 2021 году, можно получать и 50 тысяч за программирование на C++. Если для вас это много, получайте. Даже менеджеры по продажам получают раза в два, а то и в три больше. А программирование требует серьезной и длительной подготовки. Это высокие технологии. Это не просто так. Пришел, увидел, победил. Сам я очень жалею что хотя бы день проработал программистом. Я занимался программированием со школы. У меня есть способности и талант к этому, но работать за бесплатное я не хочу. Практически, я подарил часть своей жизни этим аморальным людям, которые наживаются на работниках, и подарил очень большую часть этой жизни. Эти люди совершенно не заслужили этого и недостойны моего дара. Теперь о зарплате. Начнем с того, что много кто заинтересован в том, чтобы говорить, что программисты много получают. При этом, реально платит мало. Начинающим программистам обещают так называемый рост. Рост – это значит, что ты должен сейчас работать за бесценок. И, когда-нибудь, через 152 года опыта работы тебе будут платить больше. Сейчас же ты приходишь на свидание к девушке, помощник которой получает больше, чем ты, не имея ни высшего образования. Незнание какого-либо иностранного языка, ты чувствуешь себя на свидании нищебродом. Ты работал над собой многие годы, ты получал высшее образование, чего ради, для того, чтобы объяснять девушкам на свидании, почему ты получаешь меньше, чем они, и даже меньше, чем их помощники. Фирмы заинтересованы в потоке новых лохов, которым можно говорить, что когда-нибудь, далеко-далеко, их ждет счастливое будущее программиста. А сейчас выжимать из них все соки как вампир из лимона, и беспощадно выбрасывать на свалку, не заплатив ни копейки сверх минимума, необходимого для выживания. Если ты, имея высшее образование, получаешь меньше, чем вчерашний школьник, то какой может быть от этого рост? Ты уже вложил в это очень много денег и должен получать больше. Тебе надо жить сейчас, а не когда тебе будет 70 и у тебя не будет стояка. Ты должен искать женщину уже сейчас, но у тебя на это нет возможности. Потому что ты – нищеброд. К тому же, работающий по выходным, постоянно устающий. Большинство вакансий не содержат указанной зарплаты. Это значит, что они не пытаются привлечь вас этой зарплатой. Как бы они ни объясняли этот факт, он остается фактом. Зарплата не указана и вы не можете выбрать интересную вакансию. От вас требуют знания кучи технологий, которые реально для работы не нужны. Да, со всеми этими технологиями действительно в фирме работают. Но, разные программисты, вы должны выучить пять ключевых слов, а реально именно вы будете работать только с двумя-тремя, остальные пять вы будете быстро забывать, но, чтобы устроиться на новую работу, придется снова их учить, в свободное от работы время учить, и вам за это никто не заплатит, на этой же работе вам вряд ли кто повысит зарплату, зачем, вы ведь и так работаете, ваша зарплата будет зависеть еще и от того, как поторгуетесь. Как умеете себя подать? Ваша задача не столько уметь программировать, сколько уметь ответить на бессмысленные и даже вредные вопросы на собеседовании. Именно тогда, возможно, вы будете получать прилично, особенно учитывая, что вы не вложились в получение реальных знаний и навыков, да и работать будет легче, ведь вы не будете понимать, какое говно нужно делать, чтобы понравиться начальству. Вы просто будете делать то, что вам скажут, и совесть вас глодать не будет. В общем, реально, требуются вовсе не программисты, требуются лохи, которые готовы работать за обещание высокой зарплаты. Не слушайте их лживые обещания. И да, если вы хотите посмотреть мой код, чтобы проверить, что я реальный программист, добро пожаловать по ссылке в описании видео. В будущем мы еще поговорим о том, чем плоха работа программистам. На сегодня все.